Добрый день, друзья. Канал «Зеленая кровля», Роман. И у нас сегодня новое техническое задание. Стена в руке, холодный шов и вид на течь. Смотрите, когда вы собираетесь построить новое здание, позовите нас изначально. Мы сделаем гидроизоляцию там, где она должна быть. То есть с той стороны стены, не с этой. Есть много вариантов гидроизоляции На нашем канале вы можете посмотреть по каждому Что мы делаем и как а Сегодня мы вам покажем, если все-таки уже это произошло Мы покажем, как все это устранить Без раскапывания здания изнутри То есть видео будет об инъектировании Подписывайтесь на наш канал Присылайте технические задания на расчет Ставьте лайки, делитесь с друзьями И мы сейчас покажем, как делается Настоящая профессиональная гидроизоляция Итак, второй день работы. Вот мы выполнили герметизацию холодного шва. Друзья, мы занимаемся подземной гидроизоляцией. И, как я уже говорил, если вы не сумели сделать гидроизоляцию снаружи здания, которая должна быть, мы приедем и сделаем изнутри. Мы изнутри сделаем силовое замыкание и герметизацию влажных и сухих трещин. Устраняем течи. Герметизируем холодные и деформационные швы. Узлы ввода инженерных коммуникаций также нужно гидроизолировать. Выполним устройство капиллярной отсечки и противофильтрационной завесы. Укрепление и консолидация грунтовых пород. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Присылайте технические задания. Благодарю вас. Добрый день, друзья. Канал Зеленая Кровля, Роман. У нас сегодня новое техническое задание. Ээ... Стрина в руке. Я обрежу потом лишнее. Ээ... Добрый день, друзья. Канал Зеленая Кровля, Роман. И у нас сегодня новое техническое задание. Добрый день, друзья, канал Зеленая Кровля, Роман. Привет.